Сейчас за стуком Бигфута у него дома. Прямо в трусах. Где ты? Всем хай. С вами Юджин. И сегодня тот самый день. Я уверен, что сегодня именно тот самый день... Когда мы наконец-таки грохнем Бигфута Посмотрите, он уже суетится, видите, он такой Что это? Женек? он сзади меня? Он спереди? Он слева? Он справа? Я не могу Я не могу найти себе место Кажется, сегодня меня убьют О да, Бигфут, я убью тебя сегодня Игру обновили, Бигфут стал гораздо умнее И теперь появились Наконец-таки GPS-трекеры, которые мы можем В него запыльнуть и отслеживать А это значит, что теперь не только ночью Он будет на нас нападать, но и мы будем нападать На него днем и ночью И в любой момент, так же, как заявляет Бигфут, теперь Реагирует на звуки Значит, мы можем его приманивать Можно от него прятаться И он будет только наугад По всяким своим личным соображениям Заходить в дом Вот он, GPS-сенсор Их, кстати, не очень много Вот только второй нашел Третий Как следует затариваемся всем И идем с наслаждением исследовать зону Посмотрите, уже ночь Северное сияние Красота. У меня сегодня в планах попробую. знаете, что сделать? Помните, в прошлой серии я собрал 4 черепа, поставил их в нужной локации, но ничего не произошло. Вы писали в комментариях, что, возможно, нужно Бигфута заманить в то место. И тогда, только тогда магия состоится. Стоп, погодите, давайте сразу определим, как пользоваться трекером. Вот трекер. Я должен что, его просто тупо кинуть? Вот сейчас не хочется его кидать, чтобы не просрать. О, блинушки, нет. Нишка, подохни. Ой-ой-ой-ой, черт! Есть. Немножко на 5 хп покоцал нас всего лишь. Но эти 5 хп, они могут стать решающими. Итак, мы хотели попробовать GPS-трекер. Я могу им бить, но могу и кинуть. А, и теперь мы его просрали. Какой отстой? Ну ладно, это была вынужденная мера. Только теперь на моей карте будет маячить и мешать. Оп, лисица. Сдохни. Что-то я всех пытаюсь убить без разбора. Я же не должен быть как Бигфут. Я здесь, чтобы уничтожить его, чтобы положить конец тирании. Но, как говорится, где заканчивается одна тирания, начинается другая. Блин! О, да чтоб тебя! О! Они специально это сделали. Это уже второй раз здесь такое происходит. Грёбаный олень. О, все, у меня расшатал нервы. Я только что был очень спокоен. Но потом медведь, потом олень. Мы вышли на замёрзшее озеро. Все, погодите, цветает ли, мне кажется? Во-во-во, осторожней. Это бигфуд, да? Бигфуд камень на меня кинул. На кого камни кидаешь, падла? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, волк. Лучше устранить. О! Устранить! А, не, не попал. Смотрите, 4, 0, 3, 2. И в лодке рюкзак Пустой, к сожалению. Вход в парк. Здесь патроны. Первая находка черепа. Забираем. Кстати говоря, вот зиплайн. Вы писали, что можно и наоборот его использовать. Вверх. О, я не знаю, как это работает. Даже не буду задавать вопросы. Но это прекрасно. Тогда давайте обратно. Блин, это круто. Тут шаги так странно звучат, что иногда мне кажется, что это бигфут. О, о нет. Тихо. W Есть. На один хп всего лишь покоцался. О, так, 4.0.3.2. Правильно? Я просто готовлюсь к тому, что сейф будет здесь. 4.0.3.2. Есть! Что это? Взрывчатое вещество. А это что, батарея для дрона? А это что такое? Какой-то оборотень. Хорошо, что мы не с ним сражаемся. Что выглядит очень стрёмно. О, топор. И здесь записка есть. Отмечаем 1 миллион просмотров Даниэла на сноубордах. Я на все согласна. У входа 5 вечера и эндрейк. Ну что, давайте попробуем, я не знаю, поставить камеру здесь. А сюда капкан впендюрим и мясо положено. Хабарство от Евгения. Я надеюсь, он придет напориться. У меня есть идея. Давайте будем встречать Бигфута не с ружьем, а с GPS-сенсором. Потому что. Когда я буду сражаться, в панике я могу не успеть нормально его взять, экипировать в руку и кинуть А тут я буду видеть, что он бежит на меня, я замахнусь и швырну А уж потом буду отстреливаться Начинает темнеть Мне предлагают здесь поставить камеру Ну что, давайте поставим Слушайте, а может быть мне Бигфута капканом встречать? Это же еще лучше Смотрите, череп номер два Так, Быстро мы в пещеру идем. Прям в пещере, может быть, с ним буду сражаться. Сейчас застукаем Бигфута у него дома. Прямо в трусах. Где ты? <свят> Хорош. Теперь у нас есть дробаш. Блин, ну вот же череп лежит. Почему этот не подойдет? Обязательно нужен тот с зелеными глазами. Эти условности. Самая большая проблема, которая нас сейчас может поджидать, это моя паника. Но я бы не хотел сегодня это делать. Где же он? Почему он не идет? Чего <свят> ты ждешь, Бигфут? <свят> Давайте отработаем. Капкан GPS-датчик. Стрелять. Капкан GPS-датчик стрелять. Блин, ну если не пофиксили Бигфут, и он стал умнее, то он же вряд ли знает стопудов, что я здесь. Он может прийти сюда только если учует мой запах. А запах он может учить мой, только если где-то проходит мимо. Давай. Есть! Стреляй! Все подряд! Так, вот это я хотел взять. Черт! Бежим за ним! Он сломал их капкан! Вон он! Погодите, он возвращается! Черт! Есть! Стреляй! Оп! Ой, вот эта штука работает хорошо. Ну что, снеговичок, как тебе тут жарко, да? Оп. Стреляй! Так, хорошо. Смотрите, смотрите, что у нас тут есть. Газовый баллон. Поставим? Где? вот. Бежим! А, черт, я глушил на за обоих. Бежим, бежим! Да чтоб тебя! Что это было? Он меня кинул знаком. Свинья! Черт! Хилься! Где? Куда он бежал? Почему трекер не сработал? Это была очень хреновая катка. Мне показалось так. <гас> блин, ну что происходит? Да почему ты? Он просто пришел добить меня. Опять идет. Промахнулся! О, блин! Да что? Что это вообще за... Он стал совсем другим. Здесь бескомпромиссно такой. Я тебя убью, Евгений. Я никуда не уйду, пока ты не умрешь. Посраки получил. Трекер. Смотрите, я просрал трекер. Это жесть какая-то. То есть теперь, когда он тебя уже опрокинул и ударил лежачего, как последний подлец, он может потом еще раз вернуться и сделать то же самое. И я просрал все трекеры. Здорово. Я услышу. Сейчас пойдем в ту сторону. Лисица. Давай вместе с тобой искать Бигпута. Хорошо? Ну, Женек, конечно. Я буду тихо, аккуратненько подкрадываться, а потом вообще мне станет немножко лень. Я такой, ну, не знаю, стоит ли мне вообще чем заниматься. Ну вы нахрен Спасибо, лис Череп Я в этой игре и быстро черепа нахожу, и огребаю Вот бы быстро убивать Бигфута, от этого бы я не отказался И побольше GPS-ов Как можно было из трех просрать два Я же первый специально, я отрепетировал но репетиция пошла на смарку. Кстати, давайте приманим Бигфута. Хорошей песни. Я думаю, что больше меня. Бигфут ненавидит меня, играющего на гитаре криво. Поэтому это точно его приманит. Вот, фейерверки. Это мы поюзаем. Еще одна сторожевая вышка. 8681. Я вижу дом. Коттедж Хай Маунт. Хай Маунтин. Это мой коттедж. Смотрите. Бигфут обнаружен. Сейчас он. Да! Есть! Ах ты тупорылое животное. Получай, он сломал мой. Он сломал мой капкан. Куда пошел? Там же скала. Он что, через скалу просто сквозь нее пробежал? Итак, Бигфуд шарит теперь, когда ты находишься в доме. Он прикидывает, включает дедукцию и такой, ага, Евгений здесь. Он опять там? Бигфуд? Он зашел домой и взял лопату. Путиек, за твой капкан я тебе там он зашел в дом и стырил предмет. Не Нифига себе, я ни за что они так делают. Я так понимаю, он идет ко мне. Он подготовился. Рабы мне готовятся, мне кажется. Давайте поставим здесь капкан. Пусть здесь со будет. Здесь, мне кажется, понадобится дробаш. 8681. Что тут? Хрень какая-то. Погодите. Улучшенная снайперка. Это улучшенная снайперка он Мог бы выключить свет. Типа меня здесь нету. Ой, так даже страшнее как-то. Вон он! Получай! Получай! Здесь! А? Получай! Закрыть! Получай! Взрывчатка! Я забыл, как пользоваться! Я забыл, как пользоваться! А! Нет. Блин, я же мог нажать сразу Escape, посмотри, как пользоваться взрывчаткой. Джи. Так. Да, блин, взрывайся! Ему насрать на взрывы! Я с тобой не закончил! Сломал. Ой, блин, он идет. Воу! черт, какой он быстрый! Да хватит меня пинать! Есть! Что есть? Это ужасная катка! Заходи! Оп, Прыгаем! Закрыть! Ой, надо было открыть! А он блин! О. Где ты? Выстрел! О, хорошо попал! Он заскулил! Бежит такой! Колькнул меня в задницу, значит, да? Чёрт небо! Как страшно мне! О, боже мой! Какой удобный забор! Есть! Как это нервозно! Слушайте, это хороший дом. Мне нравится быть здесь. Мы можем постоянно здесь бегать. Короче, все. Мы отныне здесь базируемся. Вот туда-сюда, туда-сюда будем бегать. А, начался день, поэтому пора бежать исследовать. Смотрите, опять Бигфут там. Во! Сломал мне камеру. Череп... Кажется, это все ведь. А вообще не понравилось, как Бигфут себя ведет. И он реально тебя не обнаруживает в доме, если ты выключил везде свет. Только вряд ли это говорит об интеллекте Бигфута. Потому что додуматься, что я могу просто выключить свет и сныкаться, он не может. Смотрите, сюда нужно что, камеру поставить. Как скажешь, игра? А вот и новый домик. Коттедж Хауэл Бранч Крик. Он идет. Сейчас уже стемнело как следует. Я очень далеко нахожусь от того дома. Итак, записка. Итан, и я снимаем атаку на меня, в случае чего я буду кричать в лесу. Видно, как несерьезно они относятся к этому. Бигфут реально. Что попробую с ним здесь постражаться? Включаем и телек сразу. Что давайте выстрел один. Цвет свет выключить все-таки. Прячемся за шторкой. Пришел. А блин, сразу меня спалил. Оп, оп, О, боже мой, боже мой, боже мой. А, есть, хорошо. А, чёрт, как он блин, внезапно в стену меня впечатал. Как это сложно? Оп. Ой, блин. ты что ты достал меня? Обратно идет. Валим! Прощай, Бигфут! Он побежит за мной? Даже если побежит, то ему долго это делать. Опа, у меня сигналка еще одна есть. Got... Хорошо. Да что я не попадаю никак? Валим! Прощай! Вон он, прям бежит за мной. Какой он непростительный. Оп! Это <смех> будет надолго. Он там не запыхается так бегать постоянно? Оп! Пока! Нет! Ничего этого! Он почти сломал мой зиплайн! Чертова зверюга! Вниз! <смех> а, нет, он ничего не сломал. Все хорошо, работает. Себик вот хватит. Ты всю ночь не спал. Иди отдохни. Кажется, он пошел отдыхать. Слышали, как громко зевнул. Хорошо, пошел спать, так пошел спать. Может быть, он не пытался сломать зиплайн, но просто как бы выплеснул злоб на него. Грёбаное устройство! Ты не даешь мне убить, Евгения! Итак, 671 хп у него. Так, новый лагерь. Как всегда, пусто. 5-4, 4, 7. Отлично. Срочно в тот дом обратно. 4-4... 4-4-7 чего? Блин, я забыл. 5-4-4-7? Я не знаю, надо убедиться. 5-4-4-7. Боже мой. 5-4-4-7. Что-нибудь клевенькое. Да, да, да, да, да, да, да, да, да. Причем этот автомат и так и будет звучать. Да, да, да, да, да, да, да. Помогайте, еще один череп. А сколько всего пять должно быть. Вы не можете взять. Почему-то я не могу взять. Видимо, нужно четыре, но здесь их больше. Еще один коттедж Джейн Крик. Это очень заброшенный. Помогите. Это нагнетает. Опа, труп. Так, мы должны сфоткать его. Есть. Быстрее внутрь. Записка. Прости, детка. Снимаем еще один пранк про Бигфута на сноуборде и и все. Я клянусь, больше никаких съемок. И я буду с тобой все время, Дэниел Робертс. Пожимешь. Кто это позвонил? Это Бигфут проверял и прозванивал. Мне не нравится здесь. Я хочу уйти отсюда, мне страшно. Пускаясь в самую гущу. Вон он! Окей. Ну так почему? Почему? Да почему тебя не прокопцало это? Оп! Черт! Прям знаком меня пинал. Ну иди сюда, блин. А ну вернись! Не надо, не возвращайся! Пожалуйста! Хорошо, так решетим, решетим. Это его замедляет. Пожалуйста, смотри. пожалуйста. А -а -а. Смотрите, сколько я ему снял. Он меня тоже нормально так снял. Все, он убежал. Переживем. Слушай, с этими фейерберками. Давайте поставим их. Удерживайте, чтобы использовать. Это только приманка. У меня ни одной аптечки. Это значит, что одна атака бигфута, и все. И мне хана. Окей, хорошо. Вот есть лагерь. Пожалуйста, палаточный лагерь. Дай мне одну аптечку. Одна аптечка, возможно, спасет мне жизнь. Есть! Итак, записка. Вау, сегодня я просматривал места для свои фотосессии, и я увидел много крови на камнях. Может, он реально существует? И дундры. Да нет, это все пранк. Есть еще одна птичка! Господи, да еще одну, пожалуйста, еще одну. Я многого не прошу. О, смотрите, еще один череп. тохлый дядя спит. Давайте его сфоткаем. То, что нужно. Давайте здесь поставим камеру. Нет, знаете что? У меня их две ведь. Давайте попробуем в разных местах поставить. GPS-сенсор! Это же прекрасно. Это же великолепно и еще одна здесь будет камера ставить в целом все хорошо мы просто ставим аккумулятор здесь нет мерзкий звук стать паника меня бросает gps сенсор номер два Вон он. да да да да да да да да да да да да да да как я бешусь? Да почему меня задело, блин? Какое говно. Как тупо. Так, стреляем, стреляем, стреляем. Хорошо. Хорошо. Плохо. Да, да какого хрена у меня хватает? Он возвращается. Боже мой, боже мой. Так, так, так, так, так, так. так. Ты будешь прыгать? Почему он не прыгает? Мразь. Почему ты? Почему? Из-за стамина, все, у нас опять нет аптечек Ладно, в целом-то неплохо, но, конечно, можно было лучше можно было гораздо лучше с ним справиться. Я не понимаю, почему GPS не работает. Что за говно такое? Кто это придумал? Возможно, нужно под конец кидать в него GPS-датчиком, когда ты бежишь уже за ним. Алекса, прости, что я ушел и ничего тебе не сказал. Я пошел по следу Бигфута Дэниел Робинс. А мне кажется, было бы прикольно, если бы они сделали, что можно найти выживших людей и куда ему их, там знаю, к себе в лагерь отвезти. Ну то есть, чтобы была такая интрига. И каждый раз, каждую новую катку спаунится по-разному. Там какие-то могут быть живы, какие-то могут быть неживы. Некоторые могут быть живы, но желали бы умереть. Что ж, нам нужно найти Стоунхедж расположить все черепа Мы пришли, и как раз таки темнее. Нам нужно будет заманить Бигфута сюда Попробовать совершить этот ритуал Я надеюсь, что он сработает Поставили, а нет, неправильно, неправильно Они все должны смотреть на Бигфута, слышите, кричит Чувствует, что я что-то тут промышляю чем-то Итак, возьмем фейерверки Поставим сюда, чтобы магия выглядела красивше Кстати, а может быть еще заодно Аккумулятор сюда пиндюрь? А, Смотрите, а сюда нельзя поставить его Тут что-то намечается, видимо И ровно в... Полночь Евгений разложил черепа в нужном порядке И готовился он совершить ритуал Давайте устроим шоу Есть! Ой, да, красиво, мне нравится Ах. Так, теперь бы вот приманить его обязательно куда-нибудь сюда-нибудь Вот он! Давай, давай, давай, давай! Есть! Так Стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй. Хорошо пошло. Давай, давай, иди сюда. Иди ко мне. Но почему? Thr江так хорошо пошло. Но ритуал ты не сработал. Какого фига? Хорошо, он бежит за мной, а я убегаю от него. Вот такая вот у нас веселуха. Есть. Давай, давай, давай. Прямо нормально постреляем по заднице ему. Сейчас он побежит опять за мной. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай хорошо изрешетил. Знаете что, я буду его сейчас пинать ломом. А, не, не, не получилось. Хорошо. Ломом нельзя. Я усвоил. Так, может быть не ломом, может быть гаечным плечом или киркой будем бить его. Давай, напинать, напнуть. Черт! Я продолжаю его бить. Я продолжаю бить снизу. Пока он меня держит, я могу убить дальше. Так, оно вернулся, Быстро вернулся. Вот так. 34. Запинать. Нет, нет, нет, нет. Хуцый, о, Где ты? <смех> так спрыгнул себе что? Куда ты пошел, Только ну вернулся Ну ладно, я пойду, 15 хп Но... Да блин, стой! Нет, ты не можешь отнять у меня победу С двумя хп убежал а ну вернись, урод 42 уже теперь То скажется нам осталось только дождаться ночи И с ним будет покончено Главное не затупить Главное не сделать какую-нибудь тупость А я могу это сделать Немного обидно, что тот ритуал не сработал Я вообще не понял, в чем прикол и Знаете, что я думаю? Мы должны вернуться и сразиться в последний раз с Бигфутом Там, где все началось И я, конечно же, имею в виду свой лагерь Мы убьем Бигфута Прямо здесь Уже почти ночь Тем временем у него уже 122 хп Как-то счет капканчика ему чтобы было совсем классно. Все, ночь начинается. Потом выстрелим в него из сигнального пистолета, ослепим. И чем бы его запинать? Ломиком, может быть, как бы привет от Гордона Фримена или Киркой. Как бы привет от всех выживалок, в которые я играл. Или топор, как бы привет из The Forest или тесак. Как бы привет из Little Nightmares. Или нож, как бы привет из Counter-Strike. Ладно, все, Евгений, тихо, тихо, тихо. Просто я немножко нервничаю. Я не знаю, почему я нервничаю, хотя у меня вроде бы как преимущество на моей стороне. Да, все окей, все будет хорошо, не переживай. Кстати, выбраться-то я отсюда не смогу. Я здесь как бы в тупике. Ну ладно, ничего, 122 хп. Мы быстро с ними разделаемся. А, привет, Евгений, это я Лось. Я тут пришел передать сообщение от Бигфута. Он, наверное, не придет сегодня, потому что он заболел. А у тебя поесть? Есть? Поесть? Немножко поесть. Л ладно. <свистит> О, это был отвлекающий маневр! Давай, пинать его, киркой пинать, киркой пинать, киркой пинать. Давайте постреляем по нему лучше. Сначала постреляем. Хорошо, так. Есть! я его побил хорошо, как следует Просто без лишних церемоний Отлично, у нас теперь второй левел На котором мне вообще абсолютно плевать Дело не в этом, дело в том, что мы победили Мы одолели Бигфута наконец-таки Как долго мы пытались с вами это провернуть Я уже и не помню, столько попыток было Поставьте, друзья, кучу лайков за эту победу триумфальную Вы даже не представляете, как я рад а вот теперь как-то эмоции ушли. Я словно как тот матерый охотник. Просто пришел, убил и попрощался с вами, друзья. Спасибо огромное, что смотрели. С вами был Юджин. И всем пять!